Всем доброго дня, с вами смотрорщик Лёха. В предыдущих сериях я утеплил отмостку пеноплексом толщиной 50 мм, постелил сверху гидростеклоизол, закрепил его к цоколю этим же пеноплексом, поштукатурил утеплитель и сверху закрыл все это оцинкованным отливом. Сегодня в третьей серии мы будем производить акведуки, которые будут выполнять роль ливневки. Для этого я приобрел две формы для акведуков и сразу подрезал от лишних углов, так у нас нет вибростола. Подготовил свое рабочее место и все необходимые для этого ингредиенты. Это обязательно вода с пластификатором, цветной пигмент для бетона, черный в моем случае, а также фибру и вибратор. Поговорив про досон пигментов, он подсказал мне пропорции, которые необходимо замешивать в цемент. Это 3-5% от всего веса цемента. Ну, в принципе плюс минус мне все понятно, намешал и стал экспериментировать. Ух, первый блин комом, но мы не сдаемся. Работаем над ошибками, использую стреч пленку и делаю раствор немножко погуще. намного лучше также был эксперимент с вибратором но он тоже не особо помог Конечно, идеальный вариант мы все знаем – это купить готовые акведуки, но это не бюджетно. Второй вариант – накупить около 10 форм, это 300-400 рублей за форму, сделать себе самодельный вибростол, наготовить и ждать, пока с формы схватятся хотя бы за сутки, и только на следующий день их оттуда вынимать. Мне нужно 60 штук, а значит изготовление займет 6 дней. Если в моем случае, как сейчас, у меня всего лишь 2 формы – это 30 дней. Если накупить сразу 30 штук, то 30 умножить на 400, вот столько будет стоить формы. Потом куда их девать, я не знаю, на вид их особо-то не покупают. И третий способ, это мой. Имея всего две формы, это сразу вытаскиваю после замеса. Отработку я не использовал, хотя многие советовали, потому что это не актуально при таком производстве. А вот стретч-пленка идеально подходит. Да, кстати, кто внимательно смотрел предыдущий ролик, видел, что я их изготовил раньше, чем сделать мозгу. В конце предыдущего ролика вы могли видеть их вот в готовом варианте. Вот они. Так, ну все, обновил очереднок у тромбона. Умудрился его даже здесь поломать. Ой, да, недолговечная вещь. В отличие от инструмента Макита. У меня есть шуруповерт на 14 вольт Куплен в 2018 году Вот ближняя съемка Как видите, очень много потертостей Он даже кое-где порванный Ссадины У меня он в краске, в монтажной пене, в цементе, в штукатурке И ронял я его, и на него что-то падало И он все равно работает, служит уже больше 4 лет И менять я его пока не собираюсь Да, он немножко увесистый Но для этого есть его брат поменьше чпоньк чпоньк у меня есть новый шуруповерт makita на 12 вольт он значительно легче более удобная рукоятка скажем так компактнее мобильнее но он не менее мощный и я его подарю вам он будет разыгран в прямом эфире на канале 14 августа мы его разыграем все кто хочет или кому интересна данная модель кто хочется видеть вот есть название Makita. Пишите такое слово в комментарии. И обязательно подпишитесь на официальный канал на YouTube Makita Раша. Разыграем в прямом эфире. Буквально будет полчаса стримец. Все, кто хочет, пишите, не поленитесь. Очень достойная вещь. Я его не открывал, я им не пользовался. Тут вот стоит здесь даже заводская пленочка. Удовольствие открытия почувствуйте сами, когда вы выиграете. Ждем вас на стриме. Увидимся и разыграем. Так, я его пока спрячу даже от жены, а то мало ли. Ну, заработал. На следующий день я уже приступил к их монтажу и установке. Сделал для этого сразу два угла, ну то есть запилил под 45 градусов, с которых и начал выкладывать. Укладывать буду на раствор, без добавления фибры и пигмента. Почему? У нас какой бы бюджетный вариант. Начал, естественная с угла и последнего элемента. Натянул ниточку и уже по ней произвел монтаж. Боковые части разглаживал так, чтобы акведук был полностью зажат по бокам, но вперед-назад там уже другие акведуки. В общем, чтобы акведук никуда не убежал. Из минусов такого самодельного производственного процесса это не всем могут понравиться то, что кведуки не идеальны. У них есть пупырышки, есть также дырочки, есть складки и немного муторно самим монтажом. На парковке попробую еще раз поэкспериментировать, я буду использовать более крестьянский метод, это чисто накидаю раствор и шпателем попробую изобразить нечто похожее на кведуки. Что там получится, мы потом узнаем вместе. Но этот способ не бросаю, доделаю все до конца. Промежутки между акведуками и стенкой я тоже заливал цементно-песчаным раствором, но уже более жидким, чтобы он как можно глубже и плотнее забился так, чтобы акведук не мог шевелиться. Вечером я уже сделал стыковочные швы, свет пусть вас не пугает, при высыхании он станет намного светлее, таким же как наши бордюры. Ну и на следующий день с помощью болгарки я подровнял все это безобразие, покрыл грунтовкой на два раза, один раз ночью и один раз днем. Зачем? Смотрите сами. Ну и бонус в конце Что у нас интересненького Получилось ровненько Классно, это лицевая сторона Все стороны, которые относятся К опалубке и подпорной стене Они все кривые Почему? Потому что не выполняют Непосредственно форму самой опалубки Кривизна Но ничего, зато все блестит Все красиво Грунтовка скорее всего вымоется Поэтому нужно будет приобрести Лак по бетону Красотень Ну и не обошлось без косяка Работа была вечером, поэтому Нитка упала И вот тут я закосячил Да, тут магия съемка не прокатит Вот эта часть К сожалению так Это не критично В целом доволен, но не прям вау Поэтому надеюсь, что Финальное финишное покрытие Которое будет уложено Вот завтра начну уже ложить Спасет ситуацию Здесь будет прям бомба-пушка так, в целом ну такое себе если будет вопрос почему так высоко то вот здесь вот так ровно будет плодородный черный грунт то есть черная земля Здесь будет газончик и будет классно но это уже на год вперед но пока все давайте не болейте не скучайте завтра у меня тяжелый день